Это, это вам только может подтвердить, может поспервить, может подтвердить, вот если. Руки Мы я не распустял. Слушаю. Добрый день, Антон Николаевич. Кто это? Вас беспокоит восточный жилой э, район диспетчер ЖУ-2, Татуська. У нас сейчас на доме происходит контролером водопроводного хозяйства проверка прибора учета холодного горячего водоснабжения. Когда к вам можно подойти? Еще раз представьтесь. Я же представилась. Диспетчер? ЖУ-2, на Имя, отчество? Василина Ярославовна. Uh -huh. Так, а вы какое отношение имеете к ООО УКДС ЖУ-2. У нас один раз в год, должно, согласно постановлению, согласно должны проверять контрольную проверку производителя. Вы не услышали я вопрос? Звоню. Вы, ЖУ-2, вы к ООО УК ДСВЖР. какое отношение имеете? Я, я же представилась, мы обслуживаем ваш дом, ООО ЖУ-2. Серьезно? А да. на основании чего обслуживать? Вы меня слышите? Я вас слышу, вы меня услышите? Вы нам предоставите доступ, согласно постановлению 354-му, доступ в квартиру, чтобы проверить э, ваши приборы учета холодного, горячего. Подождите. Подождите, вы сказали, что вы управляете домом. На каком основании? Как на каком основании? Согласно договору. Какому договору? Вы нам предоставите доступ? Вы кто вообще? Вы, вас кто уполномочил управлять домом? Вы заключ, у вас договор не заключен вообще-то. Так вы что, только что сказали... Да, на, вы, основании договора. Ваш э, совет управления выбирал нас. Какой совет? Вы что, только что сказали на основании договора, теперь говорите, у вас договор совет, до, совет управления домом вас есть, вот они выбрали, чтобы мы обслуживали вас. Так а по закону кто имеет право выбирать управляющую компанию? Собственники жилья. А да, совет что, это и есть собственники, что ли? Да, это есть собственники земля. Все собственники? Да, МКД. я не могу долго с вами говорить и на ваши вопросы отвечать. Я вас спрашиваю по своей специальности. Мы должны это, предо... Мы должны проверить вас, э, э, прибора учета. Вы можете нам предоставить доступ? У меня еще люди здесь, я оформляю документы. Да. Вы сначала предоставьте право устанавливающие документы, подтверждающие полномочия. Хорошо. Хорошо, до свидания. Кто там? Контролер. Контролер чего? Здравствуйте. Здравствуйте. Я контролер Здравствуйте. водопроводного хозяйства, мне надо счетчики ваши проверить. Можно посмотреть? Спасибо. Что фамилия-то, как написано? Гузова Ольга Александрова. Гузова Ольга Александрова. Так, и че кем подписано? Отдел кадров, директор. А где они не видно? Вот, пожалуйста. М? Вот подпись директора. Это подпись директора? Да. да. А где написано, что это директор? Там, наверное, где-то написано. Где-то написано, да. А вы в курсе, что подпись является собственнонаручно написанной фамилией? Да, смотри, что Никакого удостоверения ну... выдали. Такое нет. А удостоверение вот Я... это чего? Контролера водопроводного хозяйства. А где написано, что, что это контролер? Где написано? Контролер водопроводного хозяйства. хоз ва Ну, водопроводного хозяйства. В дробь водопроводного хозяйства. Ну, это с ваших слов. А тут ну, написано ну, другое. Ну, да, оно так и пишется. Да? Не мне там записываю. А почему произносится другим? Что я произношу? Ну, тут написано В-дробь, непонятно что. Точка. хоз ва Водопроводного хозяйства. Я вам объясняю, что написано. Так, и что? И что вы хотите? Мне нужно сделать проверку так, ваших счетчиков. Еще раз имя отчества. Ольга Александровна. Ольга Александровна. Интересная бумажка. Чё, бумажка. Слушаю вас. Вы нет, мужчина нет. кто? Мастер. Мастер чего? Рани папричник, а женщина стучится. А? Мастер РЛ 2. Так вы все вместе? Ну я да, контролер, это, это, я это со мной. А, а какую функцию выполняете? Охрану? Да. Да? Охрану от чего? Вы мне доступ к счетчику дадите? А, Слушай, там возле принтера, за принтером слева, лежит еще один телефон. Принеси, пожалуйста. Да мы здесь постоянно, не переживаем Женщина сама так Я Я знаю, что вы будете делать. Да, ну вот здесь Слушайте, а, а вы кто? Представьтесь, пожалуйста. А я не хочу вам представляться. Не хотите? Нет, я вам не звонил, к вам не обращался. Серьезно? А что вы тут делаете? Стою. А нельзя? Ага, ну ладно, стойте. Это. А вы мужчина для охраны, да? Вы тоже здесь? Это со мной нет, он будет стоять здесь. А фамилиями имя, Зовите, пожалуйста. Вам это этого ничего не надо. Чего еще раз? Это вам не надо. <свист> а, вы откуда знаете, что мне надо? для себя и Если вы для охраны чего Или кого пришли? Они пришли со мной По просьбе, мастер А По просьбе? Да А этот приказ какой-то был у вас, нет? Ну зачем мне приказ? <свист> не нужен? <свист> так, сейчас подождите секунду Тик. Ольга Александровна, да, правильно назвал. вы на основании чего пришли? Согласно с постановлению 354, пункт 80, 81. Так. Контрольная проверка счетчиков делается не больше, чем 3 месяца. А кем делается? Контролером. Там написано в 354, да. а там исполнитель да. определен вообще? Ну, контролер. Контролер. Э -э Водопроводного хозяйства. Мне нужны водяные счетчики. Водопроводное хозяйство это что? Это фирма или что это? Это, в смысле, Это водяные счетчики, относятся к водопроводному хозяйству. Это же водяные счетчики. Я же не пришла, электросчетчики. Это электрическое хозяйство. Подождите, я ничего не понимаю. Вы от кого действуете? От рэо 2. Вот так и говорите, а то вы говорите, а то вот доброводного хозяйства. Вас счетчик да. этот уполномочил прийти? Да? да? Да. что ты, черт побери, такое несешь? Вас счетчик да. этот уполномочил прийти? Да. да? Ух ты, как интересно. Вы мне даете доступ или нет? На основании чего? На основании 354-го постановления. Так. И чё, оно, оно вас обязывает это, прийти Проверять к, приходить по, по, по адресу проспекта Самольский 2116, провести по всем, провести моим по домам. всем. Да. вашим домам? Да, у вас которые... свои да. дома есть? Да. Ух ты. А Которые дома? дома я обслуживаю. Я вы, этот, вы этот дом обслуживаете? Да. На каком? Подтвердите свои полномочия? Ну, это, это вам только может подтвердить. может подтвердить. может подтвердить вот Дези. Да что, ты черт побери такое несешь? У нас у своих разделяют нашу территорию, но ну, сколько там, у нас 5 контролеров. А. У каждого свои дома идут, на которых мы делаем контрольную проверку. Подтвердить Дези. А Дези это что вы, чем называете Дезом? Это ООК Дез Дези Военский отдел. Подождите, вы уже три фирмы назвали. рео 2, ЖEU УК 2, УКДСЖР. О, РЭУ 2, контроллер. Вы там работаете? Да. Будьте добры, подтвердите свою полномочию. Вы работаете в RW2. А как я должен подтвердить? Я вам показал свое я удостоверение. Как, я не знаю как. Я вам показал свое удостоверение. В удостоверении не написано, что вы работаете в RW2. А где там написано, я работаю? Не знаю, где там написано. Ну вы же читали? Я там не нашел этого. Ну, а что вы там делаете? Да, написали? я там даже подписи не вижу. Как это не видно? Вот так? Вы Гражданский кодекс статьи 19 знаете? Да. Что там написано? Подпись там стоит. Где? В ГК 19? Нет, там где вот это В думаю стоит. Да. Я не вижу там подписи. Подскажите, пожалуйста, еще раз пальцем. Где а там не подпись нет. стоит? Подпись вам кого? Вот моя стоит. То есть подпись. вот это вы считаете подпись? Это да? подпись директора. Так, да. а, а вы в курсе, что это подпись директора? Это а это ваша подпись. где? Вот она моя подпись. А что у него ней-то похуже как-то? Да, сами ну себе? конечно. Совсем похоже. Ну, я не специалист, но я вижу, что похоже. Да, ну, конечно. Интересно. Можете сдать на экспертизу. Так вы и сдайте. Зачем мне сдавать? Я знаю, что... А, можно, да, сдавайте. давайте. Конечно. Нет, вы же сказали, можно. Вы мне скажите, вы мне допуск даете или нет? Допуск чему? К водопроводным счетчикам. На основании чего? На основании ваших слов? Вы мне скажите, вы мне доступ даете, мне нужно переписать ваши показания. У меня вопрос, на основании чего? Вы так и не ответили. Постановление 354. В... Жилищного вот подпись. у вас в руках какие-то бумаги есть, да? Акт. Там что такое? Акт чего? Для проверки счетчик. А, -а, -а. а кем подписан? Еще никем не подписан. Стоит моя фамилия, я когда его проверю, поставлю подпись. Ну, Здесь смотрите, поставить... это конечный документ. А еще должно быть основание для проверки. 354 постановление. Только на основании его? Да. Интересно. Вы, вы, то есть 354 на основании 354-го постановления вы имеете право заходить в дом, в жилое помещение? Если вы меня допускаете, да. Да я бы с удовольствием вас допустил, если бы у вас были какие-то основания. А какие у меня должны быть. Так, бумаги какие-нибудь? Какие? Любые. Контроль ну, я вам предоставлю. На основании удостоверения а вас дом да. не допускает? Да. А кто вас ополномочил проводить эту проверку? Моя организация, в которой я работаю. А организацию кто уполномочен? Да, входите в организации и спросите. Так я спрашиваю, они не отвечают. Так, ну, а я что могу сказать? Ну, и что, и получается, любой придет, скажет, это, а, меня уполномочила, моя, моя фирма, пустите меня в дом, я буду пускать их, что ли? Вы мне молодой человек, ответьте на вопрос, вы мне даете доступ к счетчикам или нет? Я не вижу оснований. Ну, все хорошо. Шумневич Шубни... Шубни... Дмитрий Владимирович, насколько я помню. Викторович, Викторович вот, немножко ошибся. А мужчина так и не приставился. Ну, так меня вы... каждый Так я не с вами разговариваю. Так вы чего охранять-то приходили? По просьбе. А, просьба А охран... По просьбе мастера. Нет, это понятно, что по просьбе. А что охранять-то приходили? Мастера самого? Человек может боить. боится. Боится? Да. А он... <свят> <свят> я не знаю, чего не бояться. Приходить не бояться, а чего-то бояться. Чего бояться -то? Ну всякое бывает не с моей стороны, если вы не видели больше трехсот видео в ютубе. Не смотрите? Все говорят не смотрят, а потом говорят там вот там приветики, это лайков, да, подписчиков побольше. Ладно, вы меня извините, вам там побольше подписчиков, лайков. Благодарствую, уже десять тысяч, подписывайтесь, до свидания. Что, Русин-то думает, нет договор присылать, подписанный собственно Русин? Я как-то у него секретарь... Так я, он... так я приходил три года назад, он что-то в драку кидается, руки, распускает. Всего хорошего. Всего доброго. Как вам новые лифты? Благодаря нашим усилиям во всем городе поменяли лифты. Да... Ну, вышел на улицу, маску снял. Так ты понял? Нет, в чем нахранить-то пришел? Нет. Я не понял. У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры. Сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы, вы ко мне рукоприкладство применяете? Если я применю кому рукоприкладство, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. А что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел подать заявление. Присядьте. Присядьте, присядь, присядь, сейчас присядь. вам дадут заявление Вам надо, вы присядьте Камеру, пожалуйста, уберите Я вас предупреждаю в последний раз Основания, основания. Основания, да. основания такие, что я запрещаю это, это вам только может поспервить Может поспервить Может поспервить вот, да, если... Пойдите, основания. основания Основания, покиньте кабинет основания. Здесь рабочее место, вы мешаете Мы работать Мы пришли подать заявление До свидания. Заявление под... Давайте энергичным в смысле, энергический. Энергично идите, работать. Вот мы трудим. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Не толкайте. До свидания. Не толкайте. До свидания. Не толкайтесь. До свидания. Уходите, пожалуйста. Не мешайте работать. Сейчас уйдем. Не мешайте работать, говорю вам. Что непонятное сказал. Алексей Александрович, Я руки вот снял. Не толкайте. Не мешайте работать. Алексей Александрович, у нас еще одно заявление. Вы такой нежный, человек мешайте, пожалуйста. Все, все, все, все, все. Мы да, еще одно хотим подать вы, заявление. У вас еще нет. одно заявление. Зачем вы руки Подождите распускаете? Там, руки я пошел в шелы. А да, да, мы видели, все на видео да, есть. А руки я не, не распускал. Видели. А прокуратура да, еще в вашей видеокамере подниметесь. Вы отсюда. Не мешайте, пожалуйста, процессу. Я вам сейчас предупреждаю. Вы меняли физическую силу. Вот если я применю физическую силу, вам будет плохо. А зачем вы вышли вообще, если бы не этому не память? Вы мешаете работать здесь. Сейчас полицию вызовет. Да вы. Вызывайте. Я Вызывайте. Кабинет покиньте. Я уберите. подаю заявление. Я вам не разрешал здесь снимать. Я подаю заявление. И себя не разрешал снимать, между прочим. Понятно? Вы при исполнении даже Еще раз, раз говорю. Не дай бог, это видео появится без моего согласия, вы будете иметь проблемы. Понятно? А что здесь такие секретный объект? Серьезно, какие? Смотрите, подайте заявление, вот видите, а вы какие. начинаете переменять силу, на бьете себя сторону. Я вас всех предупреждаю, какой суд... Увидите какой. Может вам скорую вызвать? Себе вызовите скорую. Пожалуйста. Нам не надо, мы нормально я сидим. Я думаю, у вас плохо Мы Нормально нужно. сидим, а вот вы себе ведете очень агрессивно, нервничаете. Быстрее забирайте свое заявление. Я, я, я, я, я, я, вы я Не мешайте работать. Я, я, я, я, я, я, я, я что могу поделать? Подъемать. Заявление принимают. Вы используете бандитские действия. Бандитские у вас действуют. Да, вы по-бандитски действуете. Вот этих товарищей больше не пускайте сюда. Давай, я, я за вот запомните, вот, этот раз, мы всегда... Вы запрещаете нас пропускать, сделать, да? Я запрещаю а вас пропускать. Да? А на каком основании? Я сейчас еще и вышвырну вас, на каком основе? То, что вы мешаете работать, понимаете? Мы мешаем. Вы мешаете предприятию работать. Мы. Предприятие а управляющей компании, своими действиями, а мешаете работать. Мы принесли а заявление Мы Вы не заявление, вы устраиваете скандал, требуете всяких. Вы не скандали. Мы никому не трогали. До свидания. Зачем вы говорите? Заявление сдали вы? Да. До свидания. Ну не задерживайте нас. Я вас не задерживаю. Я так сейчас что... даже ускорю вас. Понимаете? Вот, вы, вот этим вы нас задержите. Нет, я вас ускорю сейчас. Это угроза, да? У вас всегда так разговаривают? Нет, Будьте любезны, покинуть кабинет и мешать работать. Я последний раз. Вы подали свое заявление. Давайте можно что. До свидания. Может, наркотики понимаете. пожалуйста. Я спокоен. Это вы будете поспокойнее. Мы спокойны. Да, да, все, до свидания. Все, вы опять нет. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Да. Благодарствую. И вам тоже хорошего. Всего вам да? доброго. Ну, это, это вам только может поспервить. Поможет поспервить. Поможет поспервить. Вот Дейзик. Да,